Приветствую ребят на своем канале. С вами, как всегда, автор этого канала Александр. 11 октября состоится матч третьего тура Лиги Наций между сборными России и Турции. Давайте разбираться. Погнали. После двух туров Россия набрала максимальное количество очков. Это видно по турнирной таблице. 6 очков, победив сборные Сербии 3-1 и Венгрии 3-2. Сборная Турция довольствуется лишь одним набранным баллом, сыграв ничью с Сербией 0-0 и проиграв Венгрии 1-0. Что интересно, в прошлом розыгрыше Лиги нации эти сборные также играли в одной группе и обе раза победу праздновала сборная Россия. В этот раз БК также считает собственно фаворитом россиянин, а если посмотреть по коэффициентам, 2.19 на победу России, 3.28 на ничью и, собственно, на Турцию 3.92. Перед этим матчем обе сборные провели спарринги. Турция в среду сыграла с Германией в ничью 3.3, а вот Россия свой матч проиграла с Швеции 2 2.1. Ну и, собственно, мы можем видеть вот этот матч 3.3 и... Но одно дело товарищеские матчи и совсем другое официальные. Так что я считаю, что в предстоящем матче россияне не должны проиграть. Как минимум. Я бы рекомендовал взять осторожную ставку индивидуальный тотал команды «1». Один больше за 1,67. Очень интересный и хороший коэффициент, как по мне, для более-менее надежной ставки, что может сберечь, конечно же, ваши деньги, в случае, если хозяева забьют только один, так как считаю, что это им вполне под силу. Можно поставить также и на победу России, хотя бы в одном тайме за 1,71. Тоже интересная ставка. Ставить на обе забьют или индивидуальный тотал команды 2 может быть очень рискованно, ведь в этом розыгрыше... Лиги наций Турция еще не забивала. Хотя сборная России играет в довольно открытый футбол. И шансы забить, конечно, будут. Кто хочет рисковать больше, можно поставить на победу первой команды. То есть России в матче э, за 2,19. Или же индивидуальный тотал 1,5 больше команды за 2,53. Эти прогнозы также выглядят вполне проходимыми, но они все же рискованные. Все будет зависеть от реализации моментов, атакующий потенциал у россиян, конечно же, хорош. Я за красивый футбол, надеюсь, эти команды покажут нам блистающий футбол и будет супер матч, супер игра. Если вы согласны, ставьте лайки, пишите ваши прогнозы в комментариях. Ну и до скорых встреч, пока-пока.